Салям алейкум, за там. Алейку ассалам. Алейку ассалам. Выживе нашу ценку. А ну-ка здесь, слава Украински. В составе России. В составе России. ли сказать? Да. В жопе. Кто? Вы? Жестильно. Вас... Да. Опять О. вас уже да, с утра начали бомбить, бомбить да? Нет, чувствую... я живой, бля, чебать, я живой, я живой, а что мне? Я хочу бомбить. И, конечно, ты будешь живой, потому что ты трус, ты сидишь в доме и в интернете выпендриваешься просто. И, а думаешь, я в доме сиду, да? Ну, а то стой, стой, стой, стой, а можно сказать, я сейчас дома, я сижу, я в гости, э, э, в, блин, в гости, не в Москве, блин. я сейчас отдыхаю в доме, я в отпуске. Вообще-то я, вообще-то я бываю в Москве. Блин. Где бываешь по-русски? Говори, я тебя Мос... не понимаю. В Москве бываю. В Москве бываешь? Или не, не в, Москве в Москве бываю. А, а, а, а Москва. У москалей сосешь ты и губу облизываешь ну, все, я, все и выбываю, я их обливаю я их пошли дикие засухая засухая засухая извини если да ты бля. давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай ты не давай брат, давай давай давай давай давай давай давай ты давай давай давай давай давай а ты, ты, ты вообще ты что-то понимаешь? Вообще в чем? В дрявой ложке что ли? У тебя не, не в Я хотел с собой полосаться. Получается. Если ты хотел бы со мной полосаться, ты, ты, ты, ты будешь гандоном, ты, слава ты слава будешь гандоном. Вот. Вот, ты если будешь гандоном. Если ты будешь, ты будешь. Хрюкать, хрюкать, хрюкать, У тебя больше мозгов не хватает ни на что. Ну нас мы отдыхаем. А ты, у нас там ты, есть, что есть? Ты, ты отдыхаешь, где ты? блядь? сарае отдыхаешь что ли? А? Видишь? Отдыхаю. <с а ты с ним занимаешься? моё блядь. Я таких, как ты, троллю, но моё, блядь. Свинь. Я, блядь, я их, блядь. Сколько я так ты я подавил, блять, ну и подавил, ты в каком районе это? слушаешь, а? Я? Да. Ты, ты, ты, это, ты, ты знаешь, кто ты кто знаешь? Кто? Кто? Да я не, не а ты, ты, ты принеси подарок, пошел нахуй, не мешай. Я даже жена твоя не уважаю, да, потому я да. ты ее а, не уважаешь. А, кто, не, а я, кто? пускай я буду я, блядь, такой. А ты кто такой, блядь? А ты, а я не, я ты кто? Я кто такой? Да, да. Ты, ты, подойди нахуй, не мешай, блядь. Я, я кто такой? Им я тебе сейчас ты, скажу, скажу ты, я кто такой. Ты, не ты не что, закроешь, блядь? Когда я тебе дам слово, тогда скажешь. Я, Я бог твой, бог твой. Я тебе скажу, вот вот. а я тебе а скажу, я тебе а скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе дам я тебе я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе я Сейчас состав России но, войдете? Но... я не, не хрюкай, ты скажи мне, если состав России войдете, что будешь кричать? Так подумал, а, а, ты подумал сперва, ты сразу не сказал. хочу Я туда не войду, Смотри, я Если Украина останется, да, тебя органы продадут в америку тебя если что даже не органы ты будешь работать там рабом